добрый день с вами адвокат дмитрий бузанов часто задают вопрос в комментариях о том что делать если я вот гражданин украины и нахожусь на территории российской федерации и например у меня там закончился срок действия паспорта для выезда паспорта гражданина украины для выезда за границу или паспорта гражданина Украины? Ну, то есть, вот такие вопросы, которые можно сделать в консульстве. Смотрите, несмотря на то, что между Украиной и Российской Федерацией ну, прекращены дипломатические отношения, вот, заявление соответствующее Министерство иностранных дел Украины сделала, вот президент Украины поддержал предложение Министерства иностранных дел относительно разрыва дипломатических отношений вот и такая процедура уже начата вот. но тем не менее разрыв дипломатических отношений не является следствием разрыва консульских отношений. Поэтому консульские э, учреждения Украины на территории Российской Федерации продолжают работать в штатном режиме. И все вопросы э, относительно тех же получения э, вернее продления э, срока действия паспорта гражданина Украины для выезда за границу, внесения информации Паспорт гражданина Украины для выезда за границу детей, продление им паспорта, детям, вклеивание фотографий, получение свидетельства, вернее, удостоверения для возвращения в Украину, если, допустим, вообще любые, ну, то есть все документы утеряны. Все это можно оформить. Вот, и есть контакты, я их оставлю в описании к этому видео. Смотрите, есть эти консульские, пять консульских учреждений, которые работают на территории Российской Федерации. Вот контакты. Москва, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Новосибирск и Екатеринбург. Тут есть телефоны, вот. И еще, кстати, один момент, в этих консульских учреждениях можно сделать регистрацию новорожденных граждан Украины. То есть, если, допустим, родился ребенок, делайте регистрацию. Ну и много там других услуг для граждан Украины можно получить, государственных услуг. Поэтому, думаю, такое видео будет полезным. Контакты еще раз я говорю, что добавлю я в описание, все вот эти, которые тут есть, обращайтесь, и все они вопросы для вас там будут решать. Спасибо тем, кто подписывается, пишите свои вопросы в комментариях, я в течение суток на каждый комментарий к любому видео отвечаю. Вот. Если нужна персональная консультация, также можете ко мне обратиться по контактам, которые указаны в описании к видео. Но в таком случае консультация будет платная. Всего вам доброго, спасибо за подписку.